э э примеру, снова я напиваюсь. Это точно новая песня Маши. Твоя цим, ночная твоя цим. догадался. Здравствуйте, с вами шоу Дурачков. <свят> привет. Мы тут возрождаем старый добрый формат песни наоборот. Сразу разрешите представить вам Машу, которая в громких наушниках слушает музыку, пока Рома из ее команды записывает первую песню. Э-э-э-эй, с огромным хером у меня проблема ламба или все. Да, Маша, ты можешь быть уверена, что тебе очень понравится эта песня. Ты уверен, что я ее знаю? Вы мне как-то просто фараона пели. На египетском. Блеск, теперь то, что спел Рома, мы перевернем, покажем Маша, Маша это повторит. И мы перевернем это еще раз. Пусть Маша угадывает, что это было за композиция. Ну-ка еще раз, еще раз. Э -э. Оре, мир, э, -э, -э, э Маш, ты можешь просто посмеяться. Получится один в один. Окей, okay, давай. Оре, мир, э -э -э -э -э. Чтобы было легче записывать, мы разделили песню на три части. Маше осталось две. Слушай, Маша, твоя новая песня, она на русском или на английском? На русском. Меня же заставили перейти на русский. О, Мои да. подписчики, они сказали то, что ты пела на английском, отвратительно не нужно. Я, я просто помню этот э, шквал комментариев он, э, Слушай, в... ну это хотите, верьте, хотите, нет, но это единственная песня и клип, которые набрали там полтора миллиона. Все остальные русские столько не наверняка. У фараона есть 40. Это просто меня про себя. Нужно делать или очень плохо или очень хорошо? средний не подходит. А у тебя есть другие песни? Да. Я сегодня выбрала свою. Мы точно проиграем с Машей. Они Они морейхо они Совершенно верно. Они как Моргенштейн. <сих> Переименовывайся. <сих> Аль-Шар. Анимум Рейхмен Морас. Анимун Мрейн он А. Там, правда, Мон А, но. Не, <плодисмент> <Yeah>, ну согласитесь, <плодисмент> Маня классно повторяет. Ч, да. реально, Класс, да? Да, да, да? Блин, да, да. Да, да, да, Блин да. мне кажется, я просто не в ту стезю пошла. Мне а нужно да. не просто петь, а нужно перепивать. Морэфилия. <плодисмент> Body, ну, концовочка там, но... Это лучше, это лучше. Да? Конечно! Это концовка, все? Я... Просто сейчас главное угадать. Да, Спасибо. это принцип этой передачи, Маша. <смех> если Маша смеется со звуком торможения машины, <смех> то получается, если взять этот звук и перевернуть его... Это то это будет звук, газ! Звук Забудьте! Я вообще <смех> пришел сюда только для того, чтобы пропиарить свой канал. Мой канал! <смех> можно я тоже? Подписывайтесь на мой инстаграм. А можно я вместо ссылки на твой инстаграм добавлю ссылку на свой инстаграм? Нет, конечно. Это, пожалуй, единственное, что может привлечь людей к моему инстаграму. судя по всему. Это на русском песне, хоть? Я не могу тебе такое подсказывать, Ну да. Давай скажем так, русский язык не гордится, О, да. что на этом языке песня. Ты точно все Да, хорошо, это хорошо. Да, это хорошо похоже очень. Такая более стеснительная версия этой песни, знаешь? Что? Ну не скажи. Заметь, ну на самом деле Маша, она как бы и манеру повторила, да, видишь, у нее да, такая да, напоречная диспания. Да, да, Можно мне уже за это плюсик поставить? Нам, нашей команде. <связь> <связь> Еще раз. <связь> Бамбера бамбера бамбера просто кажется, что я не знаю эту песню так, Такое вполне может быть Вот это бамберап что-то знакомое Нееееееееееее Как ты У меня это в голове было То есть я не могу даже вычленить из этой каши какое-то слово, чтобы это было Вычленить? Как раз там было одно похожее слово Иван, последних Еще раз Э-э-э-э-э-э ну меня Uh bit of. Ребят, это нереально Маш, включись Сколько твоему сыну лет? Три Он уже точно слушает Значит, у тебя в квартире постоянно звучит эта песня Маша такая, baby Шарк? Не, Маня, на самом деле, на самом деле Это звучит, как будто эту песню Дали послушать какому-то испанцу И сказали, ну, чисто фанатически, напой Что ты услышал И он такой со своим таким Это детская песня? Ну в каком-то смысле Я Маша, это Моргенштерн, Эль проблему. Конечно. Да. Вы что, серьезно сейчас? Я же попросила Моргенштерна не петь, я не знаю ни одной его песни. Я думал, ты попросила, ну, так, потому что ты знаешь и тебе не нравится. Нет, я реально ни одной его песни не слушала. Только у кого-то в сторис в машине играла на эй, фоне. Эй эй, эй, эй, примеру с хиром, Это же бебес как похоже. Проблема. О чем эта песня? Ну, что у него проблема что у него проблема И он не может выбрать между двумя дорогими Слушай, я просто когда тебе просила не петь Моргенштерна Я буквально просила тебя да? не петь Моргенштерна То есть ты сейчас нас взял и все Да, давай, давай название команды, хорошо У нас ждет название, прилагательное, существительное Можно наоборот, глагол и И местоимение Местоимение Согласен, ты глагол, я местоимение Хорошо, давай, глагол Знать Знать ты! Окей, ноль баллов, мы отыграем. Первый рывок команды знать ты и, к сожалению, безуспешен. А к микрофону идет. Эдгар. Ну что, давайте попробуем. Зажжем. А -а -а. Тут как у нас будут песни от э одних авторов постоянно. Давай. <зв. <зв. Снова я напиваюсь, снова говорю, пока мы не совместимы. У меня пустой карман. Что это? Это слава Марлов. Пока Рома пытается понять, что это за песня в неперевернутом виде, Эрик идет к микрофону. раз. <реклама> <реклама> <реклама> Я пытаюсь повторить не помню слова, но именно как он проговаривает это еще раз. О, нет! Такое чувство, что он наполовине подумал, да, я ебал. Знаешь, что я вспомнил? Когда-то, когда мы снимали песню наоборот, это было много раз, мы когда слышали, что кто-то не очень так исполнил, мы делали так, вот у нас был такой специальный жест, типа... А, вот почему вы так Симону. странно, мне всегда глупали. Кстати, вот вам забавный случай на съемках песен наоборот. Да, это реклама. Пишем? Я там записываю. Не слаб, молок, из уркину, глуп, а Спасибо, спасибо, Хорошо. ребята. Да, слушаем. Хочешь быть дизайнером? Сконтентед! Это возможно! Как раз скоро стартует курс «Графический дизайнер». Здесь за 9 месяцев обучения под руководством экспертов-практиков из агентства RedCats, Яндекса, Рамблера вы научитесь основам дизайна и работой с графикой, вектором, анимацией и 3D. Освоите самые необходимые инструменты Photoshop, Illustrator, Figma и познакомитесь с анимацией в After Effects и 3D в Cinema 4D. Те же, кто имеет опыт в дизайне, в процессе обучения смогут структурировать знания, повысить качество портфолио и выстроить работу с заказчиками. А уже в ходе обучения HR-специалист поможет разобраться с траекторией развития, резюме и поиском вакансий. А, я знаю, что это. Это онлайн-школа дизайна контента Ты получаешь 45% 45 процентов скидки. <азре> <earliest> <здесь> скидки такого ни у кого нет просто говоришь менеджеру при оформлении заявки Рома гений ссылка в описании да я постригся продолжаем и мысим вас и ним в конце мы мы 7 вас и ним Чуть-чуть легкости добавить, да, чрезчур. Я напористый, да, чрезчур. Нам рак по нему. Ищу что? Нам рак по нему. Нам рак по нему. Сейчас я угадаю, там по-любому похоже. Снарк, да, драп-моис. Снарк, драп-мою. Да, драп <миня> сами, сами. Я знаю эту песню. У меня устал карман. Ого, в конце очень похоже. Это песня Слава Марлова. Эрик Трендовый, смотрите на него. А, я не его. знаю, как эта песня называется, но типа это же... Снова я напеваюсь. Какие называется? Да? Слава Марлов, снова я напеваюсь. Почему Слава? вы говорите Марлов? Марлов. Маргинштейн. Мар <свят> По-моему, у него написано Слава Марлоу. Марлоу. Но он как исполнитель, как называется? Но ты же не говоришь Моргенштерн. Ты говоришь Моргенштерн. Нет, ну он же называется что слова Марлоу. В конце W. Тебе называют Марлоу. Ну типа, не а. произносит так, как я это, знаешь, только что произносил. Но ну, просто я сейчас дифференцирую. Ого. Ничего себе, Звозь слово какое. Это, <сёк> это моя характерная черта. Типа, Рома, будет такой Рома? Ну, который дифференцирует. <сёк> <сёк> Рома, дифференцирована. Одно очко у нас команды нет. Давай придумаем название команды. Повсеместный. Повсеместный? Рома. Нет, повсеместные. Yeah. Повсеместные домоседы. <сёк> ну, <Но> это же <сёк> парадокс. Подождите, выйдете за рамки. Ладно. Почему у вас прилагательное существа? Давай Пупа-Лупа назовемся. А, а давайте. Пупа и Боба. Пупа и Боба. Пока Рома дифференцировал, а Маша училась выходить за рамки пупа и боба заработали свой первый балл к микрофону идет маша а, подождите подождите я хочу уделить время iOS 14 можно музыку извился ком мне пожалуйста а, вообще злое обновление по-царски можно поставить себе цитату бля, на рабочий стол пожалуйста маша считает необходимым на своем главном рабочем столе читать следующее каждый раз когда она разблокирует телефон моя ответственность безгранична если захочу я откликнусь на все на самом деле, классная цитата, если знать контекст. А на каком рабочем столе контекст? Mm. Никогда не доверяйте Роме Алищику свой телефон, потому что он засмеет вас. Но ну, в таком случае... пишет. Вокруг людей куча, но меня не будет. Я хочу, чтобы ты почувствовал, каково это. <плодисменты> Должно быть весело, Можно это залить на ТикТок и написать «Красивая девочка спела лучше». Это взорвало все топы. Ну, Ромчик, это будет непросто, но на тебя вся надежда. Ты понял, куда тебе идти? Понял. Я слышал слово это. Там даже два плохих слова. Ой, я боюсь пропустить один слог. Попробую. Я не могу. Я не могу. Сложно было, général, ну сложно было. Как вы <э uh -huh. вообще? Нет, он прекрасно спел. Это провал. Я пересмотрел видео, где мы записывали под моей сушилкой рэп. Короче, мы как-то сами. Я тоже недавно. Записывали рэп под сушилкой. Ну сушилка такая, знаешь, раскладная хрень, рогатка. И мы на нее накинули покрывало, получилась как бы комнатка. Мы под нее залазили. Более того, мы на прутьях вот этих самой сушилки мы закинули туда микрофон, он так вот болтался на проводе, и мы вот таким вот образом записывались. А потом все файлы потерялись с компьютера anyway, Ромы. Я трек никогда не увидел Нет. свет. Причем здесь потерялись? <связь> просто плохо записали? Ну, просто ты опять сказал, ну, это, похоже, Нет, ты рост, мне, что. ты мне. Эдгар о, постоянно о, удаляет о, хорошие материалы, потому что ему лень их обрабатывать. О, ну иди, Давайте <связь> подеремся. Давай. Драка, драка, драка. Тупо, Маша на воспитание ребенка. Выходи за рамки. Драка. Прихинь, типа, во всех семьях учат, как бы, находить диалог. Это реверсивная а Сэм психология. Поспорил с... Сэм поспорил с папой, и Маша такая, въеби. <смех> Причем это она Саше сказала. <смех> а, потом, а потом говорит, видишь, что происходит, когда ты не въебал первым? <смех> Кто-то из вас может выиграть AirPods Pro. Через месяц я в своем инстаграме выберу лучший тикток, снятый на мой новый трек. И автору этого тиктока я подарю AirPods Pro. А где взять этот трек, спросите вы. В конце этого видео будет ссылка на маленький клип на этот новый трек, так называемое Lyrics Video. Вы туда переходите, слушаете мой трек, наслаждаетесь, смотрите в описании, а там... Все условия и детали, их очень мало, они крайне не тяжелые, можете танцевать под этот трек, шутить под этот трек, все, что вам угодно. Главное, чтобы это было достойно и интересно. Все, больше не отвлекаю. Жду. Эдватрошня, хайс на. Бля, ты могла еще что-то потяжелее спеть? Очень много слов в минуту. Это в. Ватрушный хайп. Ватшный хайп. Да. Ватшный хайп. Это шушня, хайп. Это хайп. Ватрушку потерял. Я буквально не знаю, что логика нам повезет только на этом да только на этом Пахлава, сушняк, Пахлава, сушняк. Пахлава. это точно новая песня маши эх не увах пахлова сушняк вот это было. Вроде не потерял ни одного слова. Да. За счет этого куска ты можешь угадать песню да. только. Да? Да. Ну давай. <фе> Что? Ты все правильно перевернул? Есть! Не похоже? Есть? Ну как Вторая часть очень похожа. Рома, так и скажи! Это был крик. Крик души. Я знаю эту песню однозначно. Да. Да, конечно. По-любому. Если это есть TikTok. Should none я Это... Вокруг меня, но меня не будет. Я хочу, чтобы ты почувствовал, -то -то песня, вот это песня. Девочка с газголды. Никто не знает. Ну Реально никто не знает. Айова какая-то. Типа... Голос похож на айову, да. Ну, какая-то там лана, я не знаю. А, а, Аника. Короче. Вокруг людей стужа, но меня не будет. Я хочу, хочу чтобы ты почувствовал. Хочу отношения для кого это? Знать ты один бал Рома зарабатывает один бал И команда знать ты ликует Но главное не расслабляться Ведь к микрофону крадется Эрик Стоят девчонки стоят В сторонке платочки в руках Теребя Потому что на 10 девчонок По статистике 9 ребят Офигенная <связано> <связано> песня, Чтобы вы понимали у меня там был дроп и вы такие Сейчас мы узнаем, как Эдгар хорошо знает современную музыку. Почему О, такой большой кусок? Какого хуя. Я ху сделал ху большой кусок песни. А может он меньше кусочек? Пошел, нахер, может тебе побольше мозг взять. Почему такие грубости? Вот я своего а, сына учу пошел, так нет. не делай. Я учусь сразу, сразу бить. бить. Зачем тратить время на пустые <с разговоры, да? Твоиц, твоиц, и твойц не сломятся. Второй кусочек. Твоиц, и не получится никогда. Давай Рапустим, все вместе. У тебя очень хорошо выходит. Мне так как-то говорили во время запора, брати, и то все получится, все хорошо выходит. Как не дал бы ни разу. Твоиц, и ночь движет. Твоиц, трапусти ночь центр твоиц. Твоиц, и ночь на Вау! Да, да. Просто... Большой молодец. Era, <confession> мы, короче, с Машей решили саботировать процесс да. за ребенком. Рома, <с Việt> outta... oh, ты на своем родном одесском говоришь? А! Вообще! Ноч, Простите, сезня на шуматов. Ой, берись. Куми, куми, шаба-шаба, лака-лака, куми, куми, шаба-шаба, шумадан. Что значит, Эдгар, у тебя все получится? <связывая> На белорусском. Ночь, везде сезда над шумадан. Ай, берись. На ночь, шип-шум-шум-шум-шум. А, обелиск. Концовка была не... потерял. Я понял, когда вы говорили здесь, а я слушал эти звуки, я понял, как чувствовать себя в шизофрении. Слабельс, девейс, дикий, си, В конце, это миньон какой-то допил. Слабельс, девейс, дикий, си, снят, сап. Слабельс, дикий, си, пи, свига, снап. Только эти хлопы, Да не стоит, ребят, не стоит. Маша, спасибо. Я хотя бы была честна. Ты готов услышать? <связывая> <связывая> я вообще не хочу это слышать, я могу. Снайяв, <связывая> Мэнчон, Слушай, ну мне концовка Эдгара Эд? Валента намного больше нравится, чем в оригинале. Баса биси, биси, биси. Давай. Мы согласны на ничью, соглашайтесь сейчас. <звёк> вон, вон там прям слово есть одно похоже. Eh. Вот это слово. Эээ! Не синева. Хорошо. Тактика древних инков. Попробуй спеть то, что ты вот сейчас слышишь вот отдельно от этой записи. маш, маш, маш, маш, маш, маш, маш, Пупа и Боба 2 балла. Поздравляем с победой. А <сёк> будет Маша, нет, конечно не будет. Знаешь, что будет? Другой выпуск, ребята, наберите 30 тысяч лайков под этим видео. И мы с Машей Тимошенко настреляем этим козлам по ушам в следующий раз. Пау-поу-поу-пау-поу. Ну, в Москву они сэма сразу строят. Что, возьмем? Всем. Э, так вот. Короче, ладно, поздравляем команду Лёлик и. Ллики и пупа, Лёлик и пупа. Это была сакраментальная победа. Все, ребята, подписывайтесь на этот канал, чтобы не пропустить следующий выпуск. И просто подобных и бесподобных видео на этом канале. Подписывайтесь на мой инстаграм, это очень важно. Там такое, ребята. Я хочу сказать бомба. спасибо моей маме. Пока. Пока.